Деньги пахнут пусть а, сумка Биргинтель канал Стринги а, стринги а, в стрингах наши капята Juicy пахнет маниха, сучки в джусе мои, ха Липсе, ха, липсе, ха, липсе, гимми маный, ха Мами на доллар, жопа на сайте, кэш, я на работе Три все огромные, ээээ, money, money на money, мой пахну деньгами, джуси на мами модель